Каждое вольное путешествие с рюкзаком таит в себе массу сюрпризов и никогда не знаешь, чем оно обернется. Кто-то находит в дороге любовь всей своей жизни, а кому-то прилетает пуля в живот. Для меня идеальный сценарий это не просто погостить в стране, а стать ее частью, максимально приобщившись к укладу местных, в какой-то степени разделив их повседневные хлопоты и заботы. Забегая вперед, скажу, что я ехал в Абхазию максимум на месяц, а остался тут на все лето. А впрочем, давайте обо всем по порядку. Запахи какие-то здесь хвойные, лово пихтовые, настолько насыщенные, что даже как-то непривычно. Прямо идешь и невозможно надышаться. Вот прямо передо мной огромная сосна, метра два в ширину, в толщину. Смотрите, я ее не могу обхватить. Сколько ей лет, может быть, 100-150? мурашки бегут по телу такая энергетика 46 лет пицунскому органу он еще в начале своей профессиональной биографии выполнила его немецкая фирма Александр Шуке. Конечно, все дело в акустике, ее подарили зочи с 10 века. Строго влияет на акустику, это архитектурные пропорции, высота, ширина, толщина стен здания. В Абхазии два мастера органы музыки, народная артистка Абхазии Марина Шамба и заслуженный артист Республики Абхазия Лука. Гаделия. Меня Лука зовут. Очень приятно, так что ваш тезка. Здесь выступали Владимир Спиваков, Феликс Коробов, Ильдар Абдразаков, лучший бас мира, пианист-виртуоз Денис Мацуев. известная американская джазовая певица Дебора Браун. Мне принесли солянку по-абхазски. Это такой очень острый суп, здесь очень много мяса, безумно вкусная похлебка. Вообще в Пицунде все очень лениво, никто никуда не торопится. Такое ощущение, что люди вообще не работают, машин практически нет. Русские туристы еще не понаехали, так что тишина, покой. И остается только наслаждаться всем этим. Ингредиенты это по итальянской технологии закупаем в России. Другой суток и все. Приветствую. Проведя несколько дней в небольшом и тихом городке Пицунда, я отправился в столицу Абхазии, город Сухум. Чтобы поймать машину, мне надо было выйти на Сухумское шоссе. Это основная дорога Абхазии и навигатор нарисовал мне до нее пеший маршрут, по которому мне изрядно пришлось побить свои ноги. Но это того стоило. Многообразие местной природы просто поражало. После скитаний по Турции у меня совсем не было ощущения, что местные красоты чем-то уступают. Скорее, наоборот, очень богатый, растительный и животный мир удивлял и завораживал. Есть пробитие. Приезжаешь в Сухум и понимаешь, что машина времени существует. Здесь повсюду на тебя смотрят артефакты советских времен. Даже стены они пахнут э, чем-то советским, таким затхлым сыростью какой-то. И кстати прохожу мимо первого попавшегося дома, и вот видите, вот это следы от снарядов. То есть когда была грузино-апатская война, очень много домов были обстреляны, точнее большая их часть. Вот, пожалуйста, пуля. Наглядный пример войны собственными глазами. Я первый раз такое вижу, если честно. А где здесь здесь Апатская? Прямо. Прямо? Прямо. А, спасибо. Заходите. Это Апатка. Да. Это как национальное, да, вообще-то? Да. с орехами и национальное. Да, мамолога. Мамолыга. Да. Это фасоль. Да. И вот это лыб, лыб, лыб, да. Сама мамалыга из сыра, да? Да, и сыр. Вот это сыр. капуста. Да. И вот это мясо. А, а мясо что за мясо? Свинина. Перченая. А, это домашнее вино наше. Прилагается, Да. да. Свинина прям и пахнет сапара. вообще. Вообще-то мы руками кушаем, но вы это мамалышка белая штука. Ага. Отламываете, макайтесь сюда в фасоль, потом закусываете вот мясом, соленем, сыром. Вот это сыр и запиваете вином. Ну, как а вы балде. по очереди потом будете. Так. Самое главное, чтобы вы вкус поняли, мамалыгу отламывать, обязательно макать в фасоль. Ага. Без фасоли вы вкус не поймете, потому что мамалыга это пресная. Все, понял. Все? Первый раз в жизни пробуем мамалыгу. Я чувствую, я надолго в Сухуми. Отдыхаю на набережной Диаскуров. Это набережная такое носит название в честь древнегреческой колонии Диаскуриады, которая была здесь в 6 веке до нашей эры. И прямо подо мной находятся древнегреческие потомки. Я чувствую эту энергию в древней Греции, и меня это вдохновляет. Открывается захватывающий вид на море. Там какая-то женщина стоит, хочется здесь находиться, загорать, получать положительные эмоции. Я думал, я ищу пацана, а вы сразу дядя. Вы отсюда? Да. Абхазцы? Да. Погнали. Как зовут? Меня Никита, его Довук. Давук? Да, Дуруг. Постойте. Ты здесь родился? Нет, там родился. А во сколько ты сюда приехал? Восемь. лет? Да, а сейчас мне двенадцать. Но ты турецкий тоже помнишь, да? Да, ныжешь. Тамам. Знаю. Это же вы знаете, ребят, что это еще со времен вообще советской эпохи? Да, я знаю. Я еще yes? в возрасте вашем, даже еще меньше мне было, я на таких катался. Это Аня из Перми, которая сейчас живет в Сухуми, а познакомились мы с ней на каучсерфинге. Она предложила мне попрактиковаться на моей бороде, и я смело отдался в ее руки. Как выяснилось позже, у нее имелся ревнивый парень-абхазец. И этот факт не добавлял мне желания остаться у нее на ночлег, но постричься и пройтись по городу я был не против. Очень старый советский отель, как в фильмах Короче, мы нелегально пробираемся на крышу какого-то старого заброшенного советского отеля. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Охренеть! Это хижины какие-то или что это? Для лодочек. А, для лодок, гаражи для лодок. О, сборник произведений Ленина для средних специальных учебных заведений. Книжки лет больше, чем моему дедушке. Да, и этому зданию главная задача наших дней. Как она еще сохранилась тут под дождем, блин? Я думаю, что дух Ленина периодически сюда прилетает, чтобы полистать эти страницы. Посмотреть, как люди там живут, где-то маленькие внизу. Я хочу отсюда с параплана прыгнуть. Отсюда? Да, куда-нибудь в сторону моря или в город. Ты можешь, в принципе, для усиления эффекта прыгнуть вниз. А я сниму это. Не надо. Я, молодая, у меня много планов на жизнь. Просто поражает, что нас видела несколько сотрудников и так свободно сюда пропустили с улыбками. Никто ничего не сказал. Проходим в дип номер советский. Ты еще даже диванчик остался. Да. Ты тут часто, что ли, лазишь? Да? Одна? Друзья? Офигеть. Я хочу ли здесь. Классно же вообще здесь было бы жить. Ну да. Такой панорамный вид. О, добрый день! Добрый. Добрый. Как вы все нормально, пика! Отлично! Вот зашла приборка. Ушла, исчезла и не вернулась. Вот, позвони один раз. А -а -а. Как у вас дела по что Все, все нормально, все. Ты же, знаешь, любое время для тебя дорога открыта. Вот номер ну, я имел. А ну продиктуй. 12 этаж. Тут до сих пор действующие номера. Wi-Fi, пожалуйста. То есть, мы сейчас подключились, все работает. Добро пожаловать в отель. Советских времен все номера работают. Приезжайте, гости дорогие. Михаил Трансфер Абхазии. Михаил. Автостопщикам не оставляет никогда. Я, я до туда подкину, потом хорошее отдушать, а дальше подвезём. Хочу вас познакомить с уникальной женщиной Софья, благодетельница. Принимает всех бродяг, автостопщиков у себя дома. Такие пироги. Так, ты не, не заморачивайся, жили. тут я сам уж не Момент в Абхазии это уважение как хозяйки, как угу. это я... Ты тут уже сколько лет находишься? Ну шестой год. Короче, обабхазилась уже. Обабхазилась. Это наша гостья Рита, а это Очень ее сын приятно. Женя. Лука. Очень привет. А это моя дочь Настя да. Там еще один наш гость, сейчас он выйдет Тоже понятно Это наша кухня Это кофематка. Тут, короче, есть какая-то еда Она тут бывает Кто-то ее приносит, кто-то ее съедает Сейчас мы варим гороховый суп Ты кушаешь гороховый суп? Я сегодня вообще не голоден Которая называется «Красный уголок» Ну и меметический портрет Ильич В честь Ильича из Little Big а, это самый важный член нашей команды. Хоть бы У нас еще есть... Он тоже шифруется. Слушай, как у вас круто реально. Мне уже все нравится. Какая это цифра? Деньги. А это? Миллион. Это десять. Это? Триллион. Это девять. Люди спасают бездомных животных. Люди спасают больных детей. Люди защищают права разного рода граждан. Почему никто не защищает правовольных путешественников и никто не, не, спа, не облегчает их жизнь? человека, который путешествует с рюкзаком, в жизни бывают спонтанные ситуации, тоже есть куча проблем. У тебя может не оказаться денег, ты можешь оказаться в незнакомом месте вообще под дождем. У тебя может быть конфликт с местными вообще. И куда ты побежишь в такой истории? Я считаю, что нужно некое социальное пространство помощи свободным путешественникам. Единомышленников в Абхазии я не нашла. Так или иначе, все люди, с которыми я общалась, которые ну, вписывают людей или там держат какой-то гостевой домик, они все равно все имеют коммерческий интерес, прежде всего. И когда я носилась со своей идеей вот этого социального пространства для путешественников, я поняла, что мне нужна какая-то официальная представленность, да? Создавать свою некоммерческую организацию, но у меня ни сил нет, ни времени. Я по жизни занимаюсь меметикой. Меметику придумал Ричард Доукинс. Когда в Америке хотели принять закон божий в... В школах один чувак сказал, нифига вообще, я против, я атеист, защитите и мои права тоже. И вот для этого ему пришлось зарегистрировать, как называется, пародийную религию, постафарианство. Если вы читаете закон божий, то будьте добры, читайте учение макаронного монстра тоже в школах. Ну а так это просто весело вообще, постафарианство, я не знаю, надеть духшлаг, контролить гаишников. Всем доброе утро, проснулся в этом маленьком красивом городке Ткуарчал. И вышел из дома уникальной женщины, Софочки Шпильман, которая дает приют всем бродягам, бедолагам, в общем, таким, как я. И сейчас направляюсь в район Акармара, к водопадам, очень красивым, горячим источникам. Посмотрим, куда меня дорога приведет. Добрый абхазский мужчина меня пропускает бесплатно в свой автотранспорт. Говорит, что деньги это не главное отлично. Застопив экскурсионную тачку, битком набитую девчонками со всей России, мы отправились в горы, к некогда процветавшему шахтерскому поселку. Дорога оказалась просто фантастически красивой. Тряска от уазика добавляла драйва, и я чувствовал себя каким-то покорителем джунглей из приключенческого фильма. И вот мы прибыли на первую точку дислокации. А Кармара был исключительно закрытым шахтерским поселком, Многие в Абхазии называли его элитным, для шахтеров и членов их семей там были созданы все необходимые условия. Архитектура Акармара необычная для Кавказа и Советской России, поскольку дома возводили преимущественно немецкие военнопленные в годы Великой Отечественной. После распада СССР в Абхазии начались военные действия и в результате грузино-абхазского конфликта началась осада Акармара, которая продолжалась 413 дней. Среди местных жителей было немало погибших. Многие из тех, кто бежал от войны, уже не вернулись на прежнее место обитания. А Кармара превратился в город-призрак, долгие годы привлекавший лишь отчаянных сталкеров. Жужила, ложила, Спускаемся по узкой тропинке к водопаду Великан. Вообще, Абхазия – это страна дикорастущей зелени. Жаркий субтропический климат этому очень сильно способствует. Как говорят сами абхазцы, если ты покинешь свой дом на неделю, то твой дом зарастет. Есть такие дома, которые все в зелени, и вот эти вьюны, они буквально оплетают все стены этих домов. Это не первые в моей жизни водопады, но в этом месте я стоял как завороженный. Эти неспадающие воды, этот бурный поток, Чистая энергия жизни проникала в меня. Я чувствовал всю эту силу, мощь стихии и заряжался и. Но тут случилось непредвиденное. Дрон тоже сильно увлекся водопадом и совсем потерял голову. По непонятным причинам его начало тянуть к скале и бац! Не знаю как так получилось, но он отделался лишь парой царапин. Хотя в подобного рода местах дроном как правило приходит конец. Приехал на горячие источники в поселок Индык 200 рублей вход стоит, и сейчас буду смотреть, что это такое, пробовать. Красота какая. Это целебная грязь? Написано, да. Я первое время сначала жену не узнаю, пока она не накрасится. Комплимент это было или что, непонятно вообще. А так, в принципе, интересно, сразу как будто с чужой. Начинаем экстремальный процесс омоложения. На, голову ему сразу. О, боже мой, какой ой хорошо Прям вот а? все рожки? ну ладно я свободный мужчина мне это не грозит в любом случае Самое кайфовая в этой процедуре это конечно же омовение чувствую как года слетают молодость возвращается Вышел сейчас после этих источников, и ощущения просто нереальные, как будто заново родился. Чувствую себя очень легко, свежо, полный кайф. Выхожу к морю, хочу разбить там сегодня лагерь. Тут очень красивые берега, и очень мало людей. Привет! Привет. Куда идешь? В Тихоокеанское побережье Мексики. Встретил там аргентинца с бразильцем. Ну и мы вместе потом зависали на пляже, владелец какого-то регги-бара там, нам разрешил палатки поставить. По полдоллара покупали у рыбаков вот такую рыбу, типа тунца, запекали прям на костре. Познакомился с Саней, он философ, в общем решили тормознуться с ним вместе здесь сегодня вечером, объединиться так сказать. Вышли Саня вот в такой удивительной крепости. Надо сказать, что и крепость, и вот это крутое побережье и горячие источники, где я вчера был, находятся в поселке Киндык, чтобы вы знали, куда именно добраться. Все это рядом в пешей доступности, так что если окажетесь здесь, вы просто трех зайцев убьете и на море шикарно отдохнете, будете здесь одни и полюбуетесь этой замечательной крепостью и в горячих источниках покупаетесь. Крепость была построена в 13 веке генезскими мореплавателями в оборонительных целях. Одна из 40 крепостей расположенных по побережью Черного моря. И не так давно ты ее пропалывал. Да, здесь. да, тут она была вся зарощена деревьями, плющем, лазил с лестницы. И... Топориком, секатором, очищая эту крепость, сейчас она более-менее выглядит. Можно жить. И рядом с крепостью находится шикарная смотровая вышка, полуразрушенная, очень опасная. Мы сейчас залезем наверх и посмотрим, как это все выглядит с высоты птичьего полета. Сверху так волны слышно. Да. Не навернуться бы. Перилы, конечно, шатаются, немного проржавелые. Все это советских времен, ветхая, старая. Реально вот этот вид, я ничего красивее не видит. А туда ты смотрел вот это вот. Да, такая Молодца. кромка. Еще примечательный тот факт, что оказывается в 15 веке крепость эту бомбанули турки. А в 70-х годах питерские студенты откопали в этой крепости непосредственно пушечное ядро, которое отвозили на исследование, а потом привезли обратно, закопали. Так что если вы окажетесь в этой крепости, у вас есть шанс открыть это ядро и посмотреть, как оно выглядит. Может быть распилить. Пили, Шура, пили. Шура, шура. Если вы распилите это ядро, возможно, вы найдете там золотой слиток. Короче, очень много тайных загадок. Предлагаю вам их разгадать самостоятельно выходим на большую дорогу и по пути проникли на заброшенную чайную фабрику примечательно что в советские годы чайное производство была визитная карточка абхазии сейчас от всего этого остались лишь руины но всегда интересно побывать в таких местах почувствовать отпечаток времени без прикрас без преувеличений конечно найти здесь пачки с чаем которые остались с тех времен, нет никакой надежды. Вот она, рука времени, коррупции, воровства и произвола. Вот эта зеленая аллея, по которой мы сейчас выходим на трассу, и вот эти здания, они тоже принадлежали этому производству. Здесь очень большая разница, если взять там, же учителей, врачей, я даже когда сюда приехала, другое ощущение общения. То есть это вот здесь, если ты врач, это, ну, практически почти бог. Нет вот этой вот серединки, У -у -у. а вторая половина, ну, вот такая вот, невоспитанный, лишь бы что сказать, и все. выключена секунд. Очень быстро мы поняли, что вдвоем нас никто не подберет и поэтому мы решили разделиться. Плана не было и мы ехали, куда глаза глядят, чтобы в самый последний момент включить интуицию и найти безопасное место для ночлега. Ногти че? Аллаху Акбар! Все ребята прибыли, гости к нам, везде ходят, интересуются бытием, житием. Сегодня нам они приехали... Сегодня мы спасены, короче. Да, мы их здесь, как настоящие истинные чеченцы, приняли гости ребят. Аллаху Акбар! С нами Аллах и два английских пулемета. <смех> в очередной раз, благодаря братьям Кавказа, хороший знакомый Сани, чеченец Вахид, чем мог, тем помог, вот предоставил этот навес в дождь. И все равно это очень хорошая помощь для нас, потому что мы в полной сухости, в тепле, сегодня переночуем. Вахид, чеченец, у которого мы сегодня в гостях, он воевал в войне за независимость Абхазии. И вот эта вот земля была ему подарена президентом Абхазии за его заслуги в войне. То есть он является героем Абхазии. Сань, ну обнимать я тебя сегодня не буду. У нас отдельное жилье, разные палатки, так что. Да и завтра лучше не стоит. Возможно, мы обнимемся, когда расстанемся. Ну как братья. Привет. Привет. Ты куда мчишь? Прямо ничего. Да. Ну давай вместе. Вот как раз уже тачка подогнала. А ну все, погнали тогда. Распрощавшись с Александром, следующим днем я повстречал Ирину. Таковой она звалась в миру, но по зову души считала себя целомудренной монашкой-отшельницей и в Абхазии путешествовала по святым местам. Я решил часть этого пути пройти вместе с ней. Пробираемся в пещеру Святого Ипатия, которая находится недалеко от Гагар. По историческим справкам, этот святой здесь жил и укрывался от преследований за христианскую веру. Место очень скрытное, мы долго ходили, его искали. И здесь нужно подняться около 20 метров по скале. И я сейчас рискую собственной жизнью, пробираюсь к этому таинственному святилищу. Ну что, полезли? Давай. Реально опасно. Офигеть, вот эта пещера. Место реально святое. Не для таких грешников, как мы. Да, ну мы попробуем, может быть, нас пустят. Ничего не видно. это дальше есть ход. Там еще вход? Mm -hmm. Ну, конечно, надо хорошие Вот прикинь, какие люди лишения испытывали за преследование, за веру. Тебя со всех сторон прижали, и ты здесь скрываешься. Раньше в этой пещере располагалось множество комнат, чаще всего использовавшиеся в качестве келий. Все остальные комнаты полностью засыпаны. Тут постоянно капает вода, сырость, такой спертый тяжелый влажный воздух. И вечером тут очень холодно. Я так понимаю, как он жил здесь, я вообще себе не могу представить. Я думаю, Ира здесь с удовольствием бы осталась еще на недельку. Нет? На недельку много. Мы сейчас проникаем в один из брошенных грузинских домов, как говорят сами абхазцы. Прямо накануне войны большинство грузинских семей в один миг собрали свои вещи и покинули свои дома. И абхазцы не могли понять, почему они так быстро это сделали. А через несколько дней началась война. И после войны неприязнь к этим местам у абхазцев была настолько сильная, что они решили вообще не трогать эти дома, чтобы их разрушило само время. И таких домов здесь очень много. Они зарастают плющом, постепенно разрушаются. Время делает свое дело Остановились поесть шелковицы Кстати, очень спелая Ягода очень вкусная, сытная И одной такой остановки достаточно, чтобы как следует подкрепиться Ой, Ух ты, слушай я тебе говорю. Не-не-не, валим, валим Ай, как жгет а -а -а -а. Снимал, как пчеловоды собирают мед и укусила в ухо пчела, это просто жесть, а -а -а. посмотри Ир, их тут Дальше. много, надо уходить отсюда Ир, ну, я просто бери рюкзак и уходим, посмотри что у меня там есть, нет, жало вот здесь, нет, нет, нет, нет, точно нет, жало нет, а, вот это... есть, да, это оно. все сжало, а -а -а. стой замри я прихлопну, мне нужно, иначе... я брюкзак, <связь> вроде улетела, ухо горит просто жесть огнем. Мир вам всем, дорогие братья и сестры, здоровья вам всем желаю. Мира, благоденствия, терпения, Божьей помощи. Мы сейчас находимся в очень древнем храме, это монастырь. В основе это храм, древнейший фундамент шестой век. Здесь мы храним святыню, саркофага Иоанна Златоуста, мощи Киево-Печерских святых, много частиц мощей, святых угодников. Команды прославились местом мученической кончины воина Василиска. Здесь его могилка на пригорке недалеко. Источник святой, где была кончина мученическая воина Василиска. Конечно, у нас здесь благодатные места и доступные. Сюда можно приехать из города Сухум. Желаю вам еще раз мира, здравия, Божьей помощи. Божьего благословения во имя Отца и Сына Святого Духа. Ирина очень прониклась в атмосферу этого места и осталась пожить в монастыре. А я отправился дальше. Впереди меня ждал новый Афон. Меняемся? Да. Нет, не дам Заряжаю тебя духом путешествий и бродяжничества. Да, наконец-то. Бродяжничество? Да. Договорились. Большевата. Она большевата, да, но мне хорошо на волосы. Вообще идеально а вот так зарастают святые места на новом афоне это какая-то церковная пристройка потому что на фасаде высечен крест и целый сад джунгли внутри ну и конечно же горы мусора можно сказать в центре этого города образовалась вот такая помойка больше напоминает какую-то индию вот так выглядит новый афон не на красной линии продолжаю двигаться по этой улице и сейчас подхожу к главной святыне этого города в 1975 году по поручению афонских старцев было начато строительство нового афонского Симона Каноницкого монастыря. Работы проводились колоссальные. Для расчистки площадки необходимо было срезать часть горы и вывести десятки тысяч тонн земли и горной породы. Задача усложнялась тем, что место будущего монастыря находилось на значительном возвышении и не имела удобных подъездных путей. Во время русско-турецкой войны монастырь подвергся разрушению и разграблению. В итоге стройка затянулась на четверть века и была закончена в 1900 году. Монастырь был построен у древнего храма апостола Симона Канонита, где под спудом почивают его святые мощи. Духасское утро, я уже месяц нахожусь в этой стране, как всегда великий автостоп творит чудеса. Подвозил меня один парень и устроил на одну работу и сейчас я еду туда, покажу вам чем я вообще занимаюсь, где работаю. Рабочее место, где я сейчас оказался, волей судьбы. Работаю массажистом на пляже. Работа не пыльная, иногда приятная. Как правило, клиенты это женщины 50 плюс. Интересная работа, собственно, то, чем я всю жизнь занимаюсь. Я даю возможность здесь людям почувствовать себя в раю. они, соответственно, благодарят меня финансовой энергии. В общем, полная гармония. Но больше похоже на порноактера, нежели на массажиста. Великолепный массаж, поражаюсь, что люди вот лежат и этого не делают. Я действительно была в восторге. Я пришла всем своим девочкам, сказала, к сожалению, они уже уезжают. Если вы приедете на будущий год, то мы все ваши. Ну, такой у вас прям вот расслабляющий такой чувственный массаж. Мне кажется, это у нас взаимно просто. Супер. Я за вами сегодня везде наблюдаю. Вы обратили внимание? Я вообще в шоке. Вот такая внимательная. Да. Испытываю чувство невесомости. <смех> Массаж с тобой это полет к недосягаемым высотам. <смех> Но как известно, курортная жизнь сильно зависит от погоды. И в этом году она нас совсем не баловала. Уже в конце сентября дождь, холод и отсутствие клиентов заставили меня собрать свой рюкзак и отправиться в сторону дома. Чтобы как можно скорее поделиться с вами этим выпуском. Надеюсь, вам понравилось мое лето в Абхазии. Вы поддержите его лайком и комментарием. Ну и до встречи в новом большом приключении, в которое я отправлюсь уже через месяц. Обнял!